Когда находишься рядом с успешными людьми или общаешься с успешными людьми, то всегда возникает ощущение того, что у тебя тоже все обязательно получится. Приветствую, друзья! Меня зовут Елена Туманова, я одна из основателей обучающего курса Smart Money, я активно зарабатываю в интернете. И успешно продвигаю методы автоматизации любого бизнеса в интернете буквально полгода назад я стала активно использовать свою стратегию которую я один раз выстроила от начала до конца она работает практически на полном автопилоте я вам сегодня это покажу и я стала использовать партнерские программы то есть я взяла стратегию которая у меня есть взяла те инструменты которые у меня есть взяла партнерскую программу их совместила и смотрите какие получила результаты сегодня я хочу поговорить о бизнес-коллекции это это один из информационных сайтов который дает очень много информации как начинающим интернет-предпринимателям, так и предпринимателям со стажем. Я, допустим, я отсюда взяла очень много сервисов, которые внедрила в свою программу. И, кстати, все они работают отлично. Для того, чтобы получить бизнес-коллекцию, ну и, естественно, начать зарабатывать вместе с бизнес-коллекцией, необходимо по реферальной ссылке она будет указана внизу под этим видео, перейти на официальный сайт, зарегистрироваться и попасть в свой собственный кабинет. Если вы не зарегистрированы, нажимаете регистрация, у вас появится вот такая страница, здесь будет указан мой, мой логин, да, вас пригласил Туманова и дальше все по списку вы делаете и нажимаете продолжит. Вы будете зарегистрированы в системе и дальше уже можете использовать на полную программу Business Collection. Я же войду в кабинет. В марте месяце я приобрела данный курс или данный сервис, как его удобнее вам назвать, подключила партнерскую программу и смотрите, что же происходит. Ну, Во-первых, давайте зайдем в первую очередь зайдем в мой личный профиль. Эта партнерская программа работает великолепно, потому что та подборка, которая существует здесь, она поистине уникальна. И, естественно, люди очень хорошо интересуются и подключаются к этой программе. Ну, а это, естественно, мой пассивный доход. Об этом все по порядку. Значит, заходим в личный профиль. Здесь вы можете найти свою реферальную ссылку. После того указывайте свой Яндекс-кошелек, указывайте ваши данные и сохраняете. Давайте посмотрим. За все время в марте месяце я подключила на эту партнерскую программу 767 человек. Что я сделала? Я настроила всю систему свою под эту партнерскую программу. Сделала соответствующую рассылку потому что я все время занимаюсь набором своей целевой аудитории, своих подписчиков. У меня есть достаточное количество подписчиков, чтобы можно было проводить партнерские программы, пропускать партнерские программы, да, использовать партнерские программы в своей работе и нажала, создала серию писем, нажала одну кнопочку, я получила вот такие результаты. Было совершено одно действие. Я вам покажу, что эта это партнерская программа она будет долго еще работать. Вот смотрите, за все время 767, в этом месяце 10 человек, за вчера один, за сегодня один. Люди постоянно проходят по реферальным ссылкам, постоянно интересуются, потому что сама вот эта подборка, она очень и очень интересна. Видите? И вот так это все работает. Нажимаешь на стрелочки, и вот это вот все люди, люди до пятого поколения моего, я могу их все видеть, они все работают, все приглашают людей. И со всех этих поколений, со всех этих приглашенных ребят я покупаю, получаю свой пассивный доход. Давайте посмотрим, какие же доходы по партнерской программе у меня получились за все это время. Общий доход 14 990 рублей. Давайте отмотаем все назад. С самого начала, когда это все было, я оплатила эту партнерскую программу, когда она еще стоила 390 рублей. Это было 17 марта 2019 года. И с 17 я сделала одну единственную рассылку, которая принесла мне такой результат и продолжает еще приносить. Деньги падают ко мне на кошелек просто каждый день. Вот смотрите. Я получаю вознаграждение, соответственно, с первого уровня, со второго уровня, с третьего уровня, с четвертого уровня и с пятого уровня. Вот смотрите, одно движение, единожды настроенная система и вот такие результаты. Идет, идет, идет, идет, идет, переводы, переводы, переводы. переводы. Когда я уже забыла об этой партнерской программе, и я ушла в отпуск, со 2 июля у меня просто не переставало звенел телефон, я понять не могла, что происходит, чего он терлинкает. И когда я открыла свой телефон и увидела, что у меня продолжает работать еще эта партнерская программа, ребят я была на седьмом небе отчасти. Вот смотрите, плюс 50, плюс 50, со второго, с третьего, с четвертого, потом здесь уже побольше стали циферки и 70, и 80 рублей. То есть это все 5, с 4 с 5 уровня я начинаю получать 70-80 рублей, то есть она все работает, работает, работает. И вот 14-10 я получила э, еще деньги, да, сегодня пятое число, вот 4-го числа вчера мне прилетело еще 80 рублей. Давайте перейдем в мою электронную почту, деньги приходят на Яндекс кошелек, вот смотрите, деньги успешно зачислены, деньги зачислены, зачислены, зачислены, зачислены, Переходим ниже, опять зачислены, зачислены перевод, перевод, перевод, перевод. Вот это, вот вся полная отчетность, очень удобный сервис, деньги приходят мгновенно. Вот это пришли. Ну, давайте еще зайдем вот сюда в Яндекс Деньги. Вот она история, видите. Четвертого, пополнение 80 рублей 0,9 копеек. Вот они, пополнение 70. Эти черненьким, это то, что я использую, я оплачиваю. У меня есть Яндекс-карты, я просто совершенно свободно и в интернете, и могу покупать физические товары в магазине и так далее. Все очень просто. Google Pay можно настроить. Вот, вот, вот они падают, вот они падают. 50, 80, 50, 70 рекламные материалы рекламные материалы пожалуйста здесь все ваши реферальные ссылки для вконтакте в инстаграме facebook в, в одноклассниках то есть везде пожалуйста основатели уже продумали за вас, как вы будете пиарить, чтобы вас никто не банил. Вот, пожалуйста, любой баннер можете скачать под любой размер, и вы можете также заказать какие-то определенные размеры баннеров и сообщить техподдержку. поддержку. А теперь давайте перейдем все-таки в коллекцию в саму. Я вам покажу, что же сюда входит, чтобы вы так же, как и я, оценили качество, вот этой партнерской программы, качество вот этого материала. Более тысячи сервисов, сайтов и различных материалов. Сервисы продвижения и автоматизации бизнеса, создание сайтов воронок, рекламные сайты и сервисы, комплексные сервисы для бизнеса, email, смс, рассылки, вебинары, сервисы для интернет-магазина. Все это собрано в одном виде и постоянно информация обновляется и пользоваться. Все очень структурировано, все очень удобно пользоваться. То есть и каждый, каждый, кто продвигается, кто зарабатывает в интернете, найдет для себя соответствующий раздел, который будет очень и очень полезен. Давайте вот возьмем сервисы для интернет-магазинов. Вот, вот здесь будет стоять сервис, самый настоящий. Вот такое вот описание, да? вот в этой ссылочке. Просто я вам сейчас не показываю эти ссылочки намеренно, потому что они будут вам доступны только когда вы купите эту партнерскую программу, купите доступ сюда к этим, к этим знаниям, к этой информации. Стоит он сейчас 570 рублей, если я не ошибаюсь. Выглядит это будет так нажимаете на активную ссылку, которую вам нужно, и здесь будут перечень сервисов, на которые вы нажимаете, переходите, э, начинаете использовать, и здесь короткое описание, что комплексный сервис для создания и продвижения интернет-магазина. То есть вы заходите, и если он вам подходит, вы его используете. Вот таким образом структурированным выглядит вся информация, которая подает. Вот здесь вы можете посмотреть отзывы, вот здесь вы можете задать вопросы, вы можете все это либо использовать для себя, для продвижения своего бизнеса, но я рекомендую очень просто продвигать эту партнерскую программу. Я считаю, что это кладезь информации, что это очень ценная информация, она пригодится любому предпринимателю. И, конечно же, не только ее используйте, но еще и продвигайте, особенно если у вас есть свои собственные подписчики. Рекомендовать хороший продукт можно очень легко, просто и он отлично покупается. На этом все. Если я вас заинтересовала, нажимайте на ссылочку под видео. Переходите по моей реферальной ссылке. Если какие-то у вас вопросы остались, вы мне можете задать любым удобным для вас способом: Viber, Skype, WhatsApp можете написать в комментариях на моем канале YouTube. Подписывайтесь на мой канал. Я выкладываю только полезную и эффективную информацию, которая поможет увеличить ваши доходы. Пока-пока!